Здравствуйте! С вами Сергей и видеоблог интернет-магазина Айрведа здесь. Среди огромного разнообразия айрведической косметики именно краски для волос занимает заслуженно важное место. Конечно же неспроста, ведь они способны не только изменить вас в имидж, но и подчеркнуть природную красоту, а также здоровье ваших волос и кожи головы. Именно краски торговой марки Индус Валли, Индийская дарина, совмещают в себе древнейшее искусство Айрведы и современные косметологические разработки 21 века. До недавнего времени я искренне думал, что хна может красить волосы в цвет отличный от медной проволоки только лишь при помощи химических добавок. Но побывав на фабрике при пригороде Дели, я был удивлен, поражен и обрадован. Ведь благодаря многолетнему труду специалистов этой фирмы фантастика стала былью. Краски 100% органические, не только сертифицированно-органические, все ингредиенты выращены без химикатов и минеральных удобрений в экологически чистой местности, но также не содержат таких вредных химических веществ, как пепиди, перекись водорода, аммиак, тяжелые металлы и парабены, но могут красить волосы в 12 различных оттенков, обладая эффектом кондиционирования и, как уже говорилось, лечат ваши волосы и кожу головы. Ведь в составе этой краски не только всем известные хна и индиго, но и пажетник. О, это поистине замечательное растение, которое мы уделим внимание вот в этом видео. В состав входит амла или амбалаки, которая не зря является основой аюрведического эликсира Чаванпраш. О нем мы, кстати, говорили в вот этом видео. Удивительное растение Брахми. Любимая и знакомая с детства ромашка а также манжишта или рубиокардифолия и экстракт растения ним, славящегося своего антисептическими свойствами, о нем мы обязательно расскажем в этом видео, позволяет говорить об этой краске не только как о косметологическом средстве, но и как о терапевтическом, что подтверждено реальными отзывами наших дорогих клиентов. Сам процесс окрашивания займет достаточно Продолжительное время. Около 4 часов нужно будет носить краску или маску на голове. Но учитывая, что это не только окрашивание, но и лечение, думаю, что стоит пойти на такую огромную жертву, тем более, что это жертва для себя самого. И немаловажная деталь. Краска может использоваться даже мужчинами, даже для окраски бороды. Кстати, в следующем видео мы расскажем о зубных пастах и уходу за полостью рта. С вами был Сергей. До новых встреч в нашем видеоблоге «Айрведа. Здесь». Ставьте лайки, делитесь этим видео, подписывайтесь на наш канал. Добавляйте в социальных сетях, где вы можете задавать любой айрведический вопрос. Мы не оставим его без внимания. Также на нашем сайте «Айрведа. Здесь» работает профессиональный консультант в чате. Он поможет сделать вам выбор. Всего доброго. Побольше айрведы в вашей жизни.